И всем привет! С вами Dark Slash, и мы будем снимать с вами построение дома в Майнкрафте в творческом режиме. И, короче, мы, в принципе, будем начинать. Ставим, короче, такой столб из дуба. Отступаем четыре блока. И здесь тоже такой же столб. И здесь тоже такой же столб. И здесь тоже. Так, нормально. Здесь все то же самое. Ставим. И заворачиваем. Четыре. И соединяем. Так, получилось. Далее мы это, короче, все обустраиваем. Вот так. Оставляете, если что, место для панелей окошек. Короче. Так. Здесь будет входная дверь. Далее окна. Ну, короче, вот такие панели. Ну или хотите, прям стекла ставьте. И двери из темного дуба. Но сначала лучше пол, конечно, поставить. Поэтому делаем полк. Сделали. Теперь делаем крышу. Делаем так. И простраиваем. прям вот так. Чтобы было все очень сильно красиво. И здесь тоже самое. Блин, как-то не так ставится. О, нормально. И вот здесь то же самое. Вот так. Так, середина есть уже. Вот так. И теперь делаем крышу вот таким образом. И вот здесь вот таким образом так как-то немножко не так заехал короче Ой -ой -ой. не так все пошло вот так нужно И вот здесь все то же самое. Сделали крышу. Делаем, короче, внутренности. Вот таким образом. Там есть все, что оставляем на окно, короче. Вот так. Такой. Немножко не так поставил. Бывает. Здесь, короче, ставим вот таким образом. И ставим. Панельючки. здесь все то же самое. Так, забыл здесь поставить двери. Поставил. И теперь внутренности. По-настоящему. Вот так, вот так. Здесь так, здесь так. Верстаки. И проигрыватель. Кстати, а где он? Вот он. Нашли. И поставили. И, в принципе, вот такой дом получился. В принципе, красивый. Солидный такой. Я думаю, то, что вам понравилось это видео. Можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Дарк Саш. Всем удачи и всем пока!